Спасибо большое, Петр Владимирович. Спасибо большое всем председателей. Извините все за опоздание, потому что параллельно идет ассоциация онкологов северо-запада. И там у нас было тоже заседание достаточно важное по скринингу рак шейки матки. Это тоже очень важно. Ну, а я сегодня остановлюсь на CDK4.6 ингибиторах. Примет статическое раке молочной железы. Наверное, этот слайд достаточно а, а, у всех мелькает. А, то, что рак молочной железы вносит достаточно серьезный вклад злокачественное образование у женщины является причиной Смертью у женщин, в общем-то, говорить в этой аудитории не, происходит, не приходится. А, на самом деле, когда мы имеем а, во внедрение в реальную клиническую практику какого-либо нового препарата, осидекей а 4.6 у нас зарегистрированы были первые из них, палбоциклип в конце 2017 -го года и а, пришел к нам уже в реальную клиническую практику в 2018 году. И, в общем-то, у нас уже есть опыт, достаточно серьезный препарат, очень а, тяжело внедрялся, мы все привыкли с вами к монотерапии, к моногормонтерапии, и, соответственно, нам было сложно представить себе, что доступная гормонотерапия вдруг утяжеляется с точки зрения финансирования и с точки зрения каких-то токсических эффектов. А, кроме того, потом впоследствии был зарегистрирован другой CDK4-6, и, наконец, третий, это обемоциклип. Но на сегодняшний день, наверное, уже даже в нашей стране нет таких онкологов клинических, которые бы не назначали в качестве первой линии, не понимали, что преимущество комбинированной гормонотерапии на сегодняшний день доказано по сравнению с монотерапией, хотя существует действие на 15% пациентов, которые возможно назначать только э, гормонотерапию. Но большая часть пациентов, более 80% в качестве первой, второй линии получают комбинацию. И мы решили сделать такое достаточно анализ не только у нас в Санкт-Петербурге. На самом деле, вот у нас на сегодняшний день в нашем учреждении около 280 пациентов получают различные виды CDK4.6, при этом участие в клинических исследованиях. На самом деле, очень большой опыт всего учреждения. Ну, и я хотела бы представить вам результаты исследования Прометей, так называемые. Это исследование наше российское, в котором участвовали как вы видели, достаточно, видите, достаточно много э, учреждений Российской Федерации, в частности, это проходило под гидой э, научно-медицинского. -э, Национального медицинского центра имени Блохина. И э, назвали Прометей выбор оптимальной терапии эстроген положительных ER2 отрицательным метастатического рака молочной железы. Это, в общем-то, общероссийский был анализ предпочтений врачей для использования CDK-4.6. Э, э, какие были заданы вопросы врачам по Российской Федерации? В какой линии терапии вы ожидаете максимального пользу от назначения CDK-4.6? В какой какой линии терапии вы обычно назначаете Сидикей 4.6? шесть? Какие клинические критерии определяют ваш выбор в пользу назначения? Какие критерии, связанные с висцеральными поражениями, определяют ваш выбор? Какие критерии определяют решение не назначать комбинацию? Что ограничивает применение комбинации гормонотерапии с этой категорией паци... препаратов? И какова доля пациента с метастатическим раком молочной железы, которые проявляет готовность активно участвовать в выборе оп... опции терапии? На самом деле была задача, как все-таки сообщество клинического, онкологов примет эту комбинацию для практического использования. Если это, в общем-то, не является на сегодняшний день камнем проткновения в Санкт-Петербурге, в Москве, в некоторых регионах, где особенно есть региональная льгота, то для врачей, которые работают только в рамках КСГ и только в рамках тарифа и нет региональной льготы, для них достаточно ну, существенно использовать или не использовать данные, данную группу препаратов. Ну, первый вопрос. Кто по специальности? Подавляющее большинство это были а, врачи-онкологи, но и хирурги, которые также лечат а, гормонотерапией, назначают гормонотерапии. А, это, в общем-то, 3%, паци... 3 опрашиваемых. А регионы. Какие регионы участвовали? Большая часть, конечно, это был Центральный федеральный округ, но э, Северо-Западный федеральный округ, это был второй регион. Ну и, как вы видите, представлено как Дальневосточным, Привожским, э, северокавказский, Сибирский федеральный округ. То есть достаточно большой, катего, большой такой пласт, разрез э, с точки зрения э, опроса э, наших коллег. Э, представители, как я сказала, Центрального округа, было 36 процентов большая часть людей которые участвовали в опросе 70 процентов это были онкологические диспансеры хотя были и даже многопрофильные больницы федеральные и региональные центры их было 16 процентов и центры амбулаторной и поликлинической помощи их было гораздо меньше 3 процента Сколько пациенток вы наблюдаете с метастатическим раком молочной железы в неделю? Сколько таких пациентов приходят к вам ну, на прием, или вы их видите в стационаре, где вы лечите? До 10 примерно где-то 14%, от 10 до 20 больных это 44%. То есть большее э, количество врачей ответили на то, что они принимают такую... такую количество пациентов с метастатическим раком молочной железы до 20 в день. 22% те, которые принимают до 30 человек с метастатическим раком молочной железы в день. Ну и свыше 30 20%. То есть достаточно большая когорта больных раком молочной железы метастатическим у наших коллег ну, и в регионах, и, и в центральном регионе, и в северо-западном, и во всех регионах страны. По большому счету, достаточно большая когорта пациентов, которых наблюдает. Ну и естественно, конечно, был вопрос по отношению к CDK-4.6. В какой линии терапии ожидается максимальная польза от назначения? Как считают коллеги, которые уже знают результаты клинических исследований, которые уже слышали и знают об, этом, об этих препаратах? Ну, на самом деле, большая часть, конечно же, ответили, что это первая линия. То есть 78% процентов. вот я прошу запомнить этот процент, коллег ответили, что да, в первой линии. Ну, 18% процентов. Второй линии, конечно, меньшая часть 4% сказали, что в общем-то четвертая, о, третья линия. В принципе, на сегодняшний день мы знаем, что стандартом первой и второй линии гормонотерапии является комбинированная гормонотерапия, и на сегодняшний день она даже как бы ну, не, не... Не определена даже с точки зрения отрицания наших коллег, потому что, в общем-то, 78% отметили, да, первая, вторая линия. Это, в общем, то, что является на сегодняшний день правильным в назначении этой категории пациентов. Люминального по типу ХЕР-2 отрицательного метастатического рака. Вопрос 6. В какой линии терапии вы обычно назначаете ингибиторы CDK 46 То есть врачи 78% понимают, что... Это нужно в первой линии. Во второй это режет. то есть в первой линии, если монотерапия, в третьей совсем не надо, 4%. Но реально в клинической практике вы в качестве первой линии, сколько из этих 78% назначают в качестве первой линии? Всего 35%. Даже меньше половины назначают эту комбинацию. В рамках первой линии. В рамках второй линии 45% процентов больше чаще всего, ну и в третьей 20%. То есть у нас в Российской Федерации регламентировано не только рекомендациями международными но рекомендациями нашими и в частности даже рекомендации которые у нас на сайте минздрава но все равно врачи э, в нашей стране большей частью назначают э, 55 процентов во второй и третьей линии а в первой линии только 45 из тех которые ответили 78 что надо в первой линии как, обсуждая первую линию терапии назначения, какие критерии, связанные с вистиральными изменениями, конкретной пациентки с лиминальным ХЕР-2 метастатическим раком молочной железы определяют ваш выбор в поле назначения следующих вариантов? И был очень интересный ответ, который мы получили вот от респондентов. Если вестеральные метастазы без поражения печени, то, в общем-то, большая часть людей ответили монотерапия, гормонотерапия ингибиторами ароматазы. То есть в первой линии все равно рассматривают монотерапию, гормонотерапию э, ингибиторами ароматазы фулвестрант. И почему-то не отмечают, это была первая линия обсуждения первой линии, не отмечают CDK4.6, хотя в принципе CDK4.6 является на сегодняшний день стандартом в комбинации с э, гормонотерапией, является для этой категории пациентов, для люминального подтипа, Но ну, на сегодняшний день и Является стандартным висцеральные метастазы с поражением печени Отметили, наконец, ну, комбинацию, но при этом не отметили возможности химиотерапии, потому что, в общем-то, наверное, когда множественные метастазы в печени, даже если нет признаков вестеральных метастазов, мы все-таки хотим а, назначить химиотерапию. На самом деле, наверное, здесь было некое, так скажем, а, колебание врачей, потому что а, все-таки большей частью у нас назначают. Хотя, на самом деле, я чуть позже скажу, ингибиторы CDK4-6 важны для больных с метастазами в печени, но без нарушения функции внутренних органов. Висцеральные метастазы с нарушением функции э, внутренних органов какие-либо, то есть висцеральный криз, отметили все только химиотерапию, но при этом комбинацию гормонотерапии CDK4-6 не отметили, хотя есть когорта людей, которым можно назначать э, и эту комбинацию в том числе. В зависимости от количества очагов, очень интересно было. Один-два очага в одном органе монотерапия, при этом комбинация почему-то не рассматривается. Больше трех очагов рассматривается. Если комбинация cdk 46 6 и гормонотерапия эффективна для трех очагов, то, наверное, она будет эффективна и для двух очагов. Поэтому очень интересный такой был ответ э, наших коллег. Очаги в нескольких висцеральных органах э, тоже химиотерапия или комбинация. То есть, Таким образом, врачи в нашей стране, клинические онкологи, рассматривают CDK-4.6 в комбинации с гормонотерапией как более сильную опцию с точки зрения назначения при поражении висцеральных органов. И, в принципе, ставят ее наравне с химиотерапией. И при этом недооценивают результаты исследований, недооценивают возможности этой комбинации в более но ну, несложных ситуациях, но при этом для продолжения увеличения и контроля заболеваний и продолжение увеличения показателей выживаемости. То есть вот, вот этот опрос как раз показал и дал нам несколько возможностей сделать для себя ну, вопросы и соответственно ответы. И когда мы читаем лекции какие-то рассказываем о тех или иных случаях в жизни, как раз акцентировать внимание на тех больных, которые могут получать CDK 4.6 и которые в ситуации в в которых врачи не рассматривают использование этой опции. На самом деле, все три опции: где стоит вопрос, эти пациенты могут получать CDK 4.6. Вот данные исследования, например, литрозол с палбоциклибом. Против плацебо, и вот посмотрите, висцеральные, невисцеральные, только костные метастазы и не только костные метастазы, препарат работает э, в комбинации с гормонотерапией, достаточно преимущество, это подгрупповой анализ, достаточно э, значимо, и, соответственно, использование этой комбинации, оно возможно. Кроме того, распространенность метастазов, посмотрите, независимо от количества очагов, один очаг или два очага, или три более очагов. Тоже также в пользу CDK4.6 в комбинации, например, с литрозолом. Или, если мы рассмотрим снижение риска прогрессирования при различной локализации висцеральных метастазов, что в печени метастаза, главное, нет висцерального криза. На самом деле, даже поражение печени или поражение легких, вы видите справа, и в том, и в другом случае комбинация CDK-4,6 и гормонотерапии, она даст больший успех, посмотрите, 22 месяца у больных, которые не в отличие от больных, которые получали терапию по выбору врача. То же самое, как и при метастазах в печени, больше года прибавка показателей выживаемости по сравнению с теми больными, которые получали терапию по выбору врача. И, в общем-то, на самом деле во всех исследованиях, и в частности в полуметре было доказано использование комбинации фулвестранта с полбоциклибом, преимущество при всех локализациях метастазов: вистиральные, не висциральные, только постные метастазы. На самом деле внедрение CDK 4.6 происходило достаточно сложно не только как бы в нашей стране, но и в, в других странах. Есть много метаанализов по другим странам, когда Включали CDK-4,6 уже в практическую деятельность. На самом деле только 13% процентов Соединенных Штатах Америки в первый год, когда были зарегистрированы CDK-4,6, в частности, ПАЛБАЦИКЛИП, стали использовать этот препарат в реальной клинической практике. Но ну, а на сегодняшний день там уже достаточно высокий процент. Вот это а метаанализ, который показывает о том, что а использование ингибиторов CDK-4,6 и гормонотерапии в комбинации обеспечивает наилучший результат Терапии. Здесь 140 исследований, более 50 тысяч пациентов с алюминальным потипом, с HER2-отрицательным раком. И доказано вот в этом метаанализе достаточно большом. 140 клинических исследований туда входили и исследования реальной клинической практики, в том числе, что ингибиторы CDK4.6 с гормонотерапией, с эндокринотерапией, превосходят стандартную эндокринотерапию по показателю времени без прогрессирования. И ни один режим из химиотерапии, когда были исследования по выбору врача, не превосходил комбинацию гормонотерапии и CDK-4.6 у пациентов метастатическим люминальным А и Б по типам молочной железы. Ну вот я, наверное, освещу последний вопрос, потому что на самом деле время заканчивается, я уже перебираю 30 секунд. Последний вопрос. С вашей точки зрения, что сейчас ограничивает применение комбинации ингибиторов CDK-4.6? И было, возможно, представлено несколько вариантов. И посмотрите, помните, я вам акцентировала внимание, 78% врачей, которые говорили, да, нужно назначать в первой линии. Но они при этом назначают всего 35%. Так ответили на вопрос врачи, почему ограничивают их применение. То есть они понимают, что надо назначить в первой линии. Но при этом половина из этих людей не назначает. И самая большая причина – это нерешенные вопросы доступности терапии. И вы прекрасно знаете о том, что не все регионы имеют региональные льготы. В КСГ использование препаратов достаточно сложно, потому что это требует постоянной госпитализации пациентов. изо дня в день, из года в год, наверное, я не знаю, у нас есть больные, которые уже по два, по три года получается ДКИ-4-6. И продолжать эту госпитализацию, выдавая по одной таблетке, и в рамках КСГ это не очень ну, правильно, наверное, это очень э, э, логистически неверно. И, в общем-то, наверное, это тоже ограничивается. С одной стороны, это стоимость терапии, потому что не все регионы, как оказалось, имеют финансирование даже на УМС, равное такое, как в Санкт-Петербурге или в Москве. Потому что я вот была на совещании. Не так давно по организации здравоохранения собирали э, российский такой э, всех специалистов, главных врачей. оказалось, что некоторые регионы вообще имеют очень маленькие тарифы и очень мало им дается денег в рамках ОМС на лекарственное лечение онкологических больных. И при этом региональные льготы на... Предположим, закупку амбулаторного приема препаратов у них нет в регионе. И на самом деле, конечно, вот эта стоимость, хотя препарат достаточно уже снизил свои цены, вводя в, в, в ЖНВЛП, и самое главное, это недоступность на самом деле. Ну, недостаточность знаний всего 4%, информация тоже 10%. Самое главное, что ограничивает наших врачей в Российской Федерации использовать наиболее эффективную схему для лечения метастатического рака молочной железы лиминального по Это, к сожалению, нерешенные вопросы доступности терапии и стоимость терапии. И, в общем-то, наверное, должна закончить, потому что время уже мое закончилось. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо.